Всем привет! И с вами Игорь Павелев. Сегодня что мы будем делать? Надо подумать. Давайте подумаем вместе. Ломать дверь? А еще можно делать кроме. Хм. Танцевать? Артурный танцем поднимает. Два. Да, э, вот видите, там медали, медали, видите, да? Там медали, медали, видите, да? Вот смотрите кубок. Вот кубок небольшой. Вот кубок. Вот, кубок. вот еще кубок. Вот такой. Вы зададитесь вопросом. Отвечу вам легко. Я хочу, сейчас я покажу желание, что там вы это видите и кто никогда нам под мои видео не ставит подписки и лайки, пожалуйста, поставьте. Я как можно сказать, я просто хочу этого чтобы меня смотрели. Чтобы... <смех> я видео буду снимать. Э, след, следующее видео. Это видео будет коротким. Всего оно будет продолжаться 3 минуты. И, и время у нас скоро кончается. И... 8 часов! Вот так! еще мало я сегодня хочу вам представить моего друга леша в скайпе его зовут алекс поздравься леша леша Леша. Поздоровайся. Всем привет. вот и ну как вам сказать ну вы пишите в комментариях что что нам сделать мы можем снять видео про майнкрафт про что еще мы можем снять про майнкрафт что хм. можно про майнкрафт